Нет ленивых людей. Есть цели, которые не вдохновляют. Тони Роббинс. А какие цели движут вами? Улучшить свою жизнь? Увеличить благосостояние? Продвинуться по карьерной лестнице? Масштабировать свой бизнес? Стать частью делового сообщества активных людей? Хотите сделать прорыв в бизнесе и в жизни? Станьте участником коучинг-марафона Me. Измени свою жизнь за 45 дней. «Челлендж.Ми» — это уникальная программа по достижению целей среди единомышленников с элементами соревнования. Закрытое сообщество активных, успешных людей, которые развивают себя и свои бизнесы. Мотивация и поддержка лучших мировых менторов, наставников и профессиональных коучей — Доступ в закрытую деловую сеть. Ценные призы. Возможность стать экспертом, помогая другим сделать прорыв. Проверенные методики Тони Рубинса. Партнеры по всему миру. Челлендж МИ. Сделай прорыв уже сегодня.